Всем привет, с вами Ирвин, сегодня у нас выражение Я дам вам 5 секунд, чтобы вы смогли поставить видео на паузу и в комментариях попробовать угадать значение этой фразы. Фраза, в зависимости от контекста, переводится как «точно», «прямо в точку» или «чутелька в тютельку» обратить внимание что слово money неисчисляемое и с точки зрения грамматики всегда в единственном числе то есть соответствует местоимению it Jake, this money is bad. на сегодня все подписывайтесь на канал делитесь видео с друзьями оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео увидимся